А что? Ебать, Сок 300 рублей. 312, 312 блять. Я помню, Соки больше ста никогда не стоили на. Да пошли вон нахуй, я. А. а что? А что Нет, с как, какого, какого ходят 312, блядь? Можешь, вот так да, пойти? О, во, грузи, Иван. Что? Ты видел? Смотри.